Друзья, всем привет! С вами Александр Пупкевич. Сегодня мы поговорим о том, как устроены осцилляторы и для чего они нужны. Осцилляторы — это индикаторы перекупленности и перепроданности, доступные в метатрейдере 4. Это самая крупная группа индикаторов, которыми вы можете воспользоваться. Давайте разберемся, что же это, это такое. На примере индикатора... CCI, например, Commodity Channel Index. Один из самых распространенных индикаторов. У него есть отметка 100 и отметка минус 100. И обычно у всех осцилляторов есть разграничение зоны перекупленности рынка от зоны перепроданности рынка. У индикатора CCI зона перекупленности находится выше отметки 100, а зона перепроданности находится ниже отметки минус 100. А внутри находится нейтральная зона, где не происходит никакой торговли, и она нам говорит о флетовости рынка. Соответственно, когда мы находимся в зоне перекупленности, перекупленность нам говорит о том, что в моменте покупок гораздо больше, чем продаж. Это означает, что долго этого происходить не будет, и совсем скоро участники рынка начнут закрывать свои покупки, и баланс покупок будет смещаться в сторону продаж, и таким образом мы получим сигнал на продажу. Так устроены большинство индикаторов, которые относятся к большущей группе, как я уже сказал, индикаторов перекупленности и перепроданности. И наоборот, когда мы находимся в зоне перепроданности рынка, медведи давят на рынок, и мы находимся там уже достаточно долго и совсем достигли своих максимальных э, пиковых значений, даже вот не максимальных, а минимальных, самых низких то долго мы там находиться не можем. Медведи начинают фиксировать свои позиции и баланс продаж смещается в сторону покупок. И именно так, друзья, это и происходит. И мы получаем сигнал э, на покупку, когда пересекаем этот самый уровень, разграничивающий зоны перепроданности от нейтральной зоны. И большинство индикаторов, большинство осцилляторов устроены по сходному абсолютно сценарию. Вы можете взять индикатор RSI, вы можете взять статистический осциллятор, вы можете взять MACD. Принципы одни и те же. А для того, чтобы разобраться, как эти индикаторы устроены с точки зрения математики, вы можете нажать клавишу F1 вкладочку «Аналитика», и там вам будет доступен любой индикатор абсолютно. И таким образом, если вы задитесь целью, вы можете изучить любой из индикаторов со стандартными классическими настройками, которые уже забиты в вашем торговом терминале. Многие из вас начинают ставить знак тождества между ценой и показанием индикатора. Но на самом деле это немножко не так, потому что индикатор имеет определенный период, Период. Ну, например, индикатор CCI может иметь период 17 или период 14. А что это значит? Что означает эта цифра? А это означает, что именно настолько свечей мы смещаемся назад, в ретроспективу, анализируем это количество свечей. У каждой свечки есть, как вы знаете, цена открытия, цена закрытия, high, low. И именно эти параметры подчиняются определенной математической формуле, высчитываются и во вкладке ⁇ Аналитика ⁇ нажав F1, вы можете это все спокойно посмотреть, по какой именно формуле построен тот или иной индикатор. И даже у меня за мою практику был один клиент, который сказал, ну что же вы мне даете эти индикаторы, дайте мне формулы, я математик, я хочу видеть цифры. И вот человек абсолютно иначе воспринимал, ему не нужна была визуализация. Дали ему формулы, остался доволен. Итак, индикатор. Это производная величина цены со смещением в ретроспективу на какое-то количество свечей. Это не цена, которая есть прямо сейчас на графике. Что такое цена? Это соотношение спроса к потреблению прямо сейчас. Да? Мы с вами разобрались, что знак тождества между индикатором, осциллятором и э, ценой которую вы видите на графике, ставить нельзя. Это будет максимально некорректно. Поскольку, когда мы говорим об осцилляторах, у нас есть один-два способа входа и, может быть, три-четыре альтернативных способа выхода, закрытия, сделки. И мы должны неукоснительно их соблюдать. Но многие люди как делают? Они открыли сделку по осциллятору и ждут, пока она исполнится, хотя индикатор вам уже трижды показал, что нужно закрывать ее. И вторая составляющая — это ваша железная дисциплина. Многие новички, да и профессионалы задаются вопросом, а что же важнее непосредственно Сигналы, которые дают вам индикаторы перекупленности и перепроданности, или анализ этой перекупленности и перепроданности рынка. Для профессионалов, безусловно, важнее второе. Но глубоким анализом перекупленности и перепроданности рынка мы занимаемся только на профессиональном. Курсе подготовки но что же вы для себя можете взять из этого прежде всего что индикаторы нужны ведь они показывают усредненные значения со сдвигом в самую свежую историю подчиненные определенному периоду указанному в индикаторе и те люди которые говорят что по индикаторам торговать невозможно и торгуют только простачки сами простачки и не заработали ни одного цента друзья Торгуйте правильно. В этом видео я дал вам не рыбу, но удочку и тему для размышлений, а самое главное – триггеры, улучшения вашей торговли. Давайте сделаем так. Если осталось что-то непонятным, вы прямо в комментариях пишите э, и разберем ваши вопросы, сразу же не отходя от кассы. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Э, Увидимся в следующих видео.